Это, наверное, самая бесполезная вещь в мире. Любой, кто пройдет мимо или просто увидит эту коробку, обязательно захочет нажать кнопку, то есть переключатель на коробке. Или как минимум спросит, что это за хрень. Дело в том, что когда вы ее включите, появляется палец и выключает ее. Вот и все, что делает эта бесполезная коробка. Но улыбка на вашем лице — это доказательство того, что она работает. Xiaomi Mi Mix — это смартфон-эксперимент. У него керамический корпус — топовая начинка и практически безрамочный дисплей в 6,4 дюйма. Включаем экран, и Xiaomi тут же превращается в фантастический гаджет из будущего. Выглядит он безупречно. Смартфон похож на драгоценный камень, отшлифованный со всех сторон. Это самый мощный аппарат за этот год. И никакой Samsung и iPhone не стояли рядом с ним. Будущее наконец-то настало! Теперь управлять своим компьютером можно при помощи рук. Эта самая технология позволяет распознавать и захватывать движение рук, преобразуя это действие на компьютере. Маленькое USB-устройство создает невидимое поле взаимодействия, отслеживает движение предметов с большой точностью и позволяет человеку взаимодействовать с ПК в бесконтактном режиме. Однозначно лайк! Like. Одна из самых необычных игрушек. Она представляет собой точную копию дроида из последнего эпизода Star Wars, только в несколько раз меньше. Одно из главных отличий этой модели от других — принцип крепления головы к телу. Работа магнитов позволяет игрушке перемещаться в пространстве абсолютно так же, как и его прототипу. Во все стороны, в любой момент, голова просто ходит по телу. Дроид управляется с мобильного телефона. Сам по себе он очень интересное устройство. За ним долго можно просто наблюдать. Например, он может самостоятельно изучать местность, избегая при этом препятствий и запоминать расположение вещей. Это универсальный эхолот для рыбалки в любое время года. Прекрасно подходит для зимней рыбалки, рыбалки на удилище и рыбалки с лодки. Особенности данного эхолота в том, что он производит обнаружение рыбы как в соленой, так и в пресной воде. Дополнительно снимает рельеф дна в реальном времени, включая глубину минимум 0,7 метра, максимум 40 метров. Удаленность беспроводного датчика от базы составляет до 100 метров. Графический планшет — это современный холст художника. Красками же является специальное программное обеспечение. Они незаменимы для представителей многих творческих профессий и тех, кто имеет дело с созданием и обработкой цифровой графики. Главным его отличием от мышки или клавиатуры является то, что юзер пользуется непосредственно своей рукой, то есть он создает информацию благодаря движению кисти руки. Самая популярная колонка, которая имеет большое количество заказов и положительных отзывов. Ее особенность состоит в том, что в нее встроено 80 светодиодных лампочек, которые светятся в такт музыки, тем самым превращая вечер в настоящее сказочное шоу. Данная колонка имеет 6 режимов работы, плюс режим без подсветки. Первые два режима пульсируют в такт музыки, остальные просто красиво переливаются. Стало скучно в офисе? Вы можете немного развеселить коллег с помощью забавной USB собаки. Просто подключите ее к USB разъему своего ноутбука и веселитесь. Это отличный способ снять стресс или напряженную обстановку в коллективе. Этот милый песик совместим со всеми устройствами, оснащенными USB-портом. Увлажнитель и аромадифузор в одном флаконе. В аптеке можно купить аромамасла с ароматами различных фруктов. Достаточно закапать пару капель и установить прикуриватель. Воздух становится влажным и приятным. Стоит такая штука недорого. Купив ее, вы не пожалеете. И к тому же 25 тысяч заказов нередко встретишь. Крутая 3D-наклейка, благодаря которой все окружающие будут думать, что в вашем стекле торчит мячик. В наличии есть теннисные, футбольные и бейсбольные. Мой знакомый как-то заказал теннисный. Был доволен, как ребенок. Правда, через неделю позвонил и сказал, что его украли. На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи, увидимся в следующем выпуске.